здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня расскажу об астрологической погоде на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года подписывайтесь ставьте колокольчик если зашли впервые также приглашаю вас в мой инстаграм фейсбук телеграм ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии очень важная неделя с точки зрения астрологических событий основные из них сейчас перечислим. С 11 апреля Меркурий входит в знак Тельца, он будет двигаться по этому знаку до 29 апреля. Этот транзит помогает найти практическое применение поступающей информации. Легче найти выгоду, дополнительные ресурсы и не обязательно материальные. Люди не склонны конфликтовать, предпочитают держать свои мысли и выводы при себе. 12 апреля эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в рыбах.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 Агрессивные влияния планеты сглаживаются, однако с этого момента увеличивается количество запутанных ситуаций, интриг, странных маневров, Труднее найти логическое объяснение тем или иным действиям. 16 апреля полнолуние в весах в 21.55 по киевскому времени. В ближайшие две недели после этого астрологического события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 Личный гороскоп строится с учетом вашей даты, времени рождения, места рождения. Если не знаете время рождения, делается дополнительная астрологическая работа, ректификация, то есть восстановление времени рождения. Сейчас особенно актуальны вопросы эмиграции, выбор страны для проживания, а также профориентации как школьников, так и взрослых астрологический прогноз, натальная карта, релокация или гороскоп взаимоотношений. Кому нужно, обращайтесь, разберем перспективы конкретно для вас и вашей семьи. Найдем оптимальное решение, полезное для всех. 11 апреля в понедельник растущая луна во льве в напряжении с ураном. Меркурий рано утром вошел в знак Тельца. Уже чувствуется формирующиеся соединение Юпитера и Нептуна в рыбах. Очень энергетичное начало недели. Один из самых удачных и сильных дней лунного месяца. Но он богат на неожиданности и непредвиденные обстоятельства. Старайтесь проявлять осторожность и внимательность при выполнении любого дела. Так как по неосторожности можно испортить что-то очень важное, дорогое. Начитая в этот день, необходимо обязательно довести до конца. Планетарные влияния очень мощные, можно свернуть горы, поэтому не упустите свой шанс. Просыпается энтузиазм, уверенность в себе, максимально раскрываются творческие способности, потенциал человека. День благоприятен для проведения презентаций массовых мероприятий, также для решения любовных проблем. Находясь среди людей, вы можете встретить своего будущего партнера. Возможно возникновение любви с первого взгляда. Понедельник, день Луны, время активизации женской энергии, эмоционально-чувственной сферы, творческой энергии и подсознание. 12 апреля во вторник растущая Луна во Льве до 17.07 в оппозиции с Сатурном и Марсом переланы без курса с 13 16 до 17:07, после чего приходит переходит знак девы соединение юпитера и нептуна в рыбах и об этом аспекте будет отдельное видео в ближайшие дни так как его действие глобально и долгосрочно начинайте думать о жизни после войны во вторник 12 апреля в общем-то, атмосфера достаточно тихая и спокойная. Но день омрачен необходимостью выбирать. Проявите умение улаживать спорные вопросы, приходить к компромиссам, сглаживать конфликты. При этом это также время активных решительных действий. Необходимо контролировать свой гнев и раздражительность самое главное сейчас в сложившихся условиях уцелеть самим если вам приходит в голову мысль уезжать или остаться уезжайте нужно надеяться на лучшее но предполагать худшее когда ситуация зависит от вас когда решение принимаете вы сами выбирайте меньшее из зол даже если чем-то приходится жертвовать при этом учитывайте, что часы Луны без курса, и наверняка вы помните, что это неэффективное время. В этот период информация искажена, посещают тревожные мысли, поэтому решения часто бывают ошибочными. Не самые удачные часы, чтобы вести переговоры, отправляться в поездку, длительные или краткосрочные командировки 13 апреля в среду растущая луна в деле в оппозиции с Венерой Трине, с Ураном колесо вращается движение продолжается отличный день для групповой работы для получения новой информации начала обучения день обновления жизненных сил накопления приобретения что касается чувственной сферы, то здесь все сложно. Опозиция Венеры с Луной активизирует подсознательные, подавленные желания и страсти. Может захотеться всевозможных излишеств. Желания становятся менее управляемыми. Отношения с противоположным полом становятся неустойчивыми и излишне эмоциональными. Возможно, даже конфликтами. Гармоничное восприятие мира может искажаться подсознательными эмоциональными наваждениями. Неблагоприятный день для косметических процедур и посещения парикмахера. Не стоит заниматься экспериментами со своей внешностью. Среда, среда День Меркурия благоприятная интеллектуальная деятельность, переговоры только лишь с теми людьми которых вы знаете давно и уже наверняка нашли какие-то общие точки соприкосновения. Также, что касается переписки, в принципе, все может получиться так, как вы планируете. Можно уделить время расчетам, планированию. 14 апреля в четверг растущая Луна в Деве в оппозиции с Юпитером и Нептуном с Плутоном. тщательно взвесив все за и против начатые в этот день дела удаются без особых сложностей день может принести неприятные сюрпризы тем кто находится за рубежом важные дела лучше отложить особенно те которые связаны с вышестоящими инстанциями будьте осмотрительны и тщательно обдумывайте свои шаги контролируйте свои эмоциональные состояния в течение дня собственные чувства и эгоизм могут сильно раздуваться. В делах может проявиться непредсказуемость, связанная с непредвиденными внешними обстоятельствами. Однако, если соблюдать осторожность, использовать проверенные источники информации, то серьезных ошибок удастся избежать. Не стоит надеяться на удачливость и везение. Только планомерная работа и трезвый расчет помогут получить желаемый результат уже в скором времени. Четверг, день Юпитера, планеты благодетеля. В целом фонд благоприятен, но не стоит расслабляться. Хорошее время для создания благотворительных фондов, участия в жизни нуждающихся. Перед Луны без курса с 21.11 до 23.45 по киевскому времени. 15 апреля в пятницу растущая луна в весах, две ингрессии. В начале суток в час 22 черная луна входит в знак рака. Видео появится на моем канале в самое ближайшее время. В 6.06 Марс входит в знак рыбы. Об этом транзите также буду говорить в отдельном видео. День очень важный, в чем-то тревожный. Происходят события, которые затронут многие государства. Пятница ⁇ День Венеры. Планета способствует искусству и творчеству, романтическим отношениям, отдыху и общению. Но на внешнем плане все гораздо сложнее и масштабнее. 16 апреля в субботу растущая Луна в Весах до 21.55, после чего наступает полнолуние и Луна начинает убывать. Важное полнолуние. С учетом того, что черная луна уже вошла в знак рака, которым управляет луна, будут происходить события, которые обязательно затронут эмоциональную сферу. Видео также появится на моем канале. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Суббота, день Сатурна время очищения, аскезы и помощи окружающим. 17 апреля, воскресенье, убывающая Луна в Скорпионе в трине с Марсом, Венера в Секстиле с Меркурием. День гармонии и равновесие духа и тела, рассвета женских энергий, благоприятен для любви, супружеских отношений, парных контактов. Время радости и внутренней свободы. Для людей творческих с тонкой душевной организацией дни транзита Луны по Скорпиону одни из самых эмоциональных, страстных. В это время проявляется ревность, агрессивность, нетерпимость. Также может быть склонность к депрессиям. Люди с устойчивой психикой приветствующие логику и тщательный анализ происходящего, смогут произвести качественные преобразования в своей жизни, укрепиться на достигнутой позиции. Луна в Скорпионе способствует концентрации мысли и при этом повышается критичность ума. Это лучший период для принятия самых рискованных и серьезных решений воскресенье день солнца связан с духовной сущностью человека материальные дела работу и быт лучше свести к минимуму так как настало время глубоких размышлений избавления от того что изжило себя что больше не может развиваться самое лучшее в этот день отправиться куда-нибудь на природу